Друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас факт по программированию номер 31. На сегодня у нас четыре вопроса. Давайте не будем задерживаться и поехали. Вопрос номер 139. Что такое синтаксический сахар? Тут все просто. Вы пишете, например, Async и что является синтаксическим сахаром, а внутри, где-то там в глубине души, там <laughs> за кулисами C-Sharp, добавляет другой, более мощный код, который, например, реализует Async Result, который, в общем-то, позволяет этот механизм асинхронного вызова реализовать. Вам проще и смотреть, и дебажить, в общем-то, и поэтому как бы это и ускоряет, на самом деле, разработку. Вот другим примером может быть, например, var, да? То есть, когда вы пишете var или явно определяете тип, это тоже, собственно говоря, синтаксический сахар, а не писать длинные там названия классов, названия интерфейсов, а просто написали var, это тоже как бы упрощение с одной стороны. Ну, в общем, сахар, в Африке сахар. Вопрос номер 140. Что такое обпускация. Давайте простыми словами. Есть исходный код, компилятор из него делает экзешник или dll и это получается программа. Если злоумышленник захочет ее декомпилировать, он может получить снова исходный код, который может преобразовать и получить уже свою программу. Так вот, чтобы он не смог декомпилировать этот самый dll эту программу, производится опускаться, То есть там, в общем, в коде получается каша, и даже если получится, собственно говоря, декомпилировать эту программу, то там вообще очень трудно все будет разобрать. Но обычно невозможно декомпилировать, то есть разные уровни опускации бывают, которые настолько изменяют исходные файлы программы, то есть внутри нее, да, то есть если так можно выразиться, но при этом работоспособность программы абсолютно не меняется. Вот, собственно говоря, что и есть обфускация. То есть, другими словами, это сокрытие кода, то есть прятать интеллектуальную собственность, если хотите. В общем, это в основном используется в коммерческих продуктах, в open source смысла, конечно, в этом нету, но, тем не менее, имейте в виду, вот такая вот штука. Вопрос номер 141. Как правильно использовать REST into S. Ну, давайте по порядку. Да? REST это у нас representational State Transfer, то есть, это, в общем-то, никак не соотносится с security, это просто принцип взаимодействия, то есть, протокол, грубо говоря. Хотя, наверное, протоколом это вряд ли можно назвать. Ну, в общем, это... Набор правил того, как программисту организовать написание серверного приложения. Вот если говорить э, словами Википедии. А если говорить про SQL S, то это Command Query, Responsibility Segregation. Вот. То есть это когда вы разделяете команды чтения и команды записи. Другими словами, если вы работаете... Ну, то есть давайте с самого начала. SQL S был придуман тогда, когда базы были медленные, соединения были медленные, и когда в одну базу и писалось, и читалось, это было очень медленно. Поэтому решили разделить базы на чтение, базы на запись, их разделить и там где-то в глубине э, была э, синхронизация, которая, в общем-то, эти базы э, приводила в консистентный вид. А сейчас, если вы пишете в одну базу, то теоретически неважно, вот этот Secure S, который работает на REST или вообще на другом виде протокола, то есть вы пишете в одну и ту же базу, никакого разделения не будет. Другими словами, когда вы пишете в одну базу, прирост производительности минимален, если вообще он есть. Э, то есть э, современные технологии позволяют не заморачиваться на S, то есть не разделять эти большие запросы. С другой стороны, на самом деле такое понятие, как разделение, оно как бы всегда существовало. Одно дело на чтение, другое дело на запись, это разные хендлеры, разные обработчики, ну, может быть, даже разные сервисы, да, то есть вот если вот говорить на этом уровне, то, скорее всего, это будет просто эстетически красиво, да, ну, а с точки зрения производительности, наверное, будет очень небольшой прирост, поэтому не знаю, как правильно ответить. Можно использовать, ну, толк от этого. Следующий вопрос номер 142: как с миграциями, как работать с миграциями в команде. Друзья, это очень хороший вопрос. Собственно говоря, как раз таки миграция, если мы говорим, конечно, про миграцию entity фреймворка и задумывались для того, чтобы гораздо проще было работать с состоянием базы данных с ее структурой. То есть, что такое миграция? Это когда вы делаете с ним... То есть, нет, давайте сначала. Когда вы создаете базу или делаете какие-то изменения, у нее есть определенная структура. И в процессе написания кода она может меняться. Я думаю, что это понятно. При любом дальнейшем изменении создается миграция, которая описывает, какие изменения были сделаны. Таким образом, получается, что вот в этом кусочке кода, в C-sharpском кусочке кода, хранится информация о том, как была изменена база данных. Соответственно, она может эта миграция хранится в базе данных, о, в смысле, хранится в GIT, то есть в контроле версии, и другой разработчик может прочитать и увидеть. Да? Другими словами, когда он запустит Собственно говоря, процесс обновления базы данных, на его базу натянутся те изменения, которые были проделаны другими разработчиками. Это как раз и позволит держать базу консистентно. Более того, миграция, например, в Antifarmwork позволяет манипулировать то есть миграциями, да, базой. Вы можете откатиться назад, то есть откинуть ее в базе изменения, которые сделаны другим разработчиком или вами же, но... Позже или раньше. То есть, по миграции можно ходить. То есть, применяя миграции, вы получаете базу на тот момент, на который ваш код, в общем-то, содержит изменения. То есть, получая из контроля версии, какой-то исходный текст, и вы получаете в том числе и миграции, которые четко говорят о временном интервале, что было сделано с базы данных. То есть, работать с миграциями в команде уже... <laughs> то есть, миграция – это и есть механизм работы в команде в том числе. Ну, то есть, как самолично вы можете писать код и изменять базу данных, так и команда может это делать. И вот эти вот изменения проходят через э, контроль версии, ну есть система контроля версии, например, git, и вы получаете на данный момент текущую версию базы. Так, ну на этом, думаю, нужно закончить. Потому что время уже... Хотя нет, можно еще поговорить. Да нет, я шучу. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, приходите к нам в телеграм канал. У нас интересно, но ну, во всяком случае, я так думаю. Ну, в общем, всего хорошего и пишите правильный код.